Привет, дорогие друзья, с вами Игорь Мерлин, и мне приходит много писем и пожеланий от тех, кто уже работал с нами по партнерке, и от тех людей, кто хочет в партнерку. Но мы пробовали разные платформы и, наконец, остановились на одной из наиболее оптимальных платформ, которая поможет нам по партнерке нормально работать. Итак, что там в этой партнерке? Мы уже сделали несколько прогрессивных воронок, которые собраны по образцу лучших, лучших воронок как наших инфобизнесменов, так и зарубежных. Там присутствует многоуровневая схема. Многоуровневая схема, то есть вы приглашаете не только участников, но вы можете пригласить партнеров. Своих, то есть тех, у которых тоже есть база, например. И о, условия на данный момент так, такие. Первый уровень по классике до 100 тысяч рублей вы зарабатываете 20%. До 150 тысяч 25%. До 200 тысяч более 30% э, с, с оплаченной суммы вы зарабатываете. Второй уровень когда вы пригласили партнеров, то есть это партнерская уже ваша, а со второго уровня вы зарабатываете 7%, и с третьего уровня вы зарабатываете 3%. А у нас также быстрые выплаты. Выплаты вы получаете один раз в месяц, но если у вас 300 тысяч рублей в месяц доход или более, мы с вами договариваемся и можем сделать, что вы будете получать чаще. Также, дорогие друзья, у нас есть горячая линия с быстрыми ответами на вопросы и также скайп-чат, в котором вы можете зайти, там что-то узнать, что-то спросить, что-то получить и так далее. А еще, дорогие друзья, у нас очень гибкий, лояльный, отзывчивый директор по маркетингу, который работает просто супер, да. Он всегда будет вам помогать и подсказывать, как сделать лучше потому что мы все в одной лодке, и наша заинтересованность в том, чтобы получали все денег больше, и мы, и вы. Да, дорогие друзья, если вам понадобится для ваших подписчиков видео с приглашением от меня, да вот, именно что вот лично от вас, со мной или как-то совместно, то мы с вами это сделаем, это сделать несложно, я с удовольствием запишу для вас видео для ваших подписчиков, это, как всегда, увеличивает конверсию. Ну вот, дорогие друзья, пожалуй, все. Ссылочка, реферальная ссылочка, подписаться в мою партнерскую программу под этим видео. Пожалуйста, кликайте, записывайтесь и будет вам счастье.